Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Фрумикс, и мы будем выживать в хардкор выживание. Со мной сегодня Юрчик. что так тихо, если говоришь? Я говорю сейчас есть... Сейчас сейчас... Я... Тirst... Нет, нет <служ et> не делай громче, я сам сделаю. Э -э -э -э -э -э -э -э как тебя зовут? Лукам. Луком. Я не райт. Я сказала райд. Right, что ты говорил, right. Да потому что путаю с вас, вас всех. Вас. У меня голова болит, не, не надо. Так, хочу сказать, перед тем как мы начнем, чтобы вы заходили в описание, смотрели там телеграм-канал, там официальный дискорд сервер, где мы общаемся. И, короче, заходить там написано официальный дискорд, Discord... дискорд сервер, вы туда заходите. И все. Еще оставлена ссылка на моего друга, который снимает такой же контент, как и я. Его зовут Олег Плей. Подписывайтесь. Я еще болею, поэтому... Надо выздоравливать, а мы начинаем. Так, все, можем Тут ломать. Шахту. Нет, это, сейчас дерево добудем, и я в шахту В ну, шахту надо. нам надо дом строить. Надо добыть много там дерева. Там. Построить дом, там потому есть. что ночь не за горами. А потом, когда построим дом, надо будет уже идти в шахту. Не понял, что за бред? Потом. Да я не привык то, что когда скрафтиваешь, там какие-то доски, что-то появляется. Так, давайте я сразу кирку крафчу и сразу топор крафчу. Стойте, добудьте палки, палки добудьте, я пока нам камень добуду. Нам надо каменные, и мы быстрее ломать будем. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут крипер! Mm -hmm. Ребята, спасите! Mm -hmm. Если в mm -hmm. фото будет хотя бы три сердечка, все, себе Лехана. Mm -hmm. Не подходи, не подходи. Mm -hmm. Ромикс mm -hmm. знает, как работать с криперами. Давай. На скотину. Так там верстак Даете? мой. Чего вы? Палочки, могу дать. Я могу я их скрафтить? Так, сколько там? Нам надо 9 камня, чтобы нам получилось 9 камня. Да, нам надо 9 камней, чтобы нам, нам скрафтить. Зачем палочки? Вон верстак. Не... Давай. И К... зачем вы топоры скрафтили? Я же сейчас а каменные я... нам скрафчу. Так, я поставляю еще одно дерево. Держи, держи каменный. Так, сейчас еще один скрафчу. Почему-то он не скрафтился. На. Все, теперь у нас есть кам... каменные топоры. Теперь добываем кучу а... дерева. Верстак забираем. Забираем. Я ключ этого камня добуду, чтобы для печки... Да-да-да, камни добудь. Надо кирки каменные скрафтить по-бырому. Я добуду сейчас быстренько. Добудь, а мы пока дерево добываем. Нам надо срочно строить дома, потому что... Мы очень за горами, а монстров будет очень много, потому что это хард. Случайно упало, у меня уже минус 2 хп. Я Еды нет, да, поэтому будь... Тоже надо быть аккуратными. Я лучше по обычному буду ходить. Я тоже что-то буду ходить. Так, не хочу бегать. Это, побежать, Далеко не убегаем. Блин, тут даже животных Так. Нет. Погоди, погоди. А -а -а, кролики есть! Так, а -а -а. стой, стой, стой, цып, Нет, нет. Бам, просто... Тупо бесплатное мясо. Убили кроли. Ой, кролик маленький. Нет кролика маленького я не. Ребята, тут тыквы. А тыквы это а что тыквы? Это пирог. Сейчас мы прибежим. Будь шаг. Надо удочки, но у нас нет это. Это ночь, надо ждать, чтобы появились. Ладно. Нету. В шахте можно пауков найти. Так я знаю так чё покажу что мы так, не а, на версии 19 потому что если бы там были бы там бы вардены вот эти всякие новые блин. да я, уже да, выживать, я, я тоже выживал и там вот этот здоровенный здоровенный, здоровенный здоровяк я вардена не встречал но я когда ходил у меня экран темнел да это значит он рядом да, это вообще пипец. Еще знаете, с ним небольшие баги, когда его закидываешь в воду, он как катапульта выстреливает. Ну, надеюсь, это пофиксили, правда? Да, это а может, он воду не любит из-за этого? А по лаве он вообще бегает, он прям очень быстро Чё? бежит. На... Может, он... Сюда, вот сюда, бежит. ребят, я здесь. Вы где? Устроим в пещере так... себе убежище, как древние люди. Я здесь. Я сзади вас. В пещере да устроим это... базу. Ура! надо копаться. Копайся, копайся, чувствуем. У меня кирки Копай. нету, сейчас сделаю. Каменную кирку делаем и копаемся. Пока я что тебе мы... сделаю, давай. Уже сделал, а то то тоже Я вам сейчас кое-что дам. Очень полезное. У меня 42 дерева. Отойди. О, сейчас убогие, иди, это, убогие будут, это, двери, конечно, это просто, это самые убогие двери. Котя тоже держи. Да, нам сюда света надо. А можно с ним, по-моему, ходить, или светло? Короче, выйду, я пойду в шахту, наверное. какую шахту? Подожди нас. А Сейчас надо оружие скрафтить, оружие ребят. Каменное оружие скрафтим. Хотя бы каменное. Топор, он да, он сильней. А, ну, ну, а, а он медленней. Ждите меня, короче, не знаю. Так, стоп, как это крафтить? Подожди. Нам лучше куда-нибудь идти. Всё, я понял, как крафтить. Отойди. Ну вот, И И это... это... Это надо специально. Если они зайдут к нам, эти мобы, то мы как бы сможем навалять им по сраке. И еды тоже нету. Ничего а. нету. Тут вот недалеко буду. Я этот еду поищу. Mm -hmm. Так, у меня есть еда, но нет печь. А, печка, вот печку скрафчу. Оп, печка. Есть еда у меня. У меня одна. А, это... а, даже сын а чё, идём в шахту? Чё вы ушли-то? А, а я вижу... Стоп, а это что за руда? Можно спросить. Это а, медь. медь. А зачем Медь. Грамотводец понимает, можно, можно, можно сделать громотводец, который... Ну, по нему который бесполезный. Мол, да. Или, То, или да, эту, бутылку, да. которая увеличивает разрыв. Давай-давай, помирай. Нужны козлы, я хочу урок себе. Подожди, ну, стой. Это, Ой, это я сделал потоп, это мне нужно. Специально... А такие вот чтобы нам подниматься я легко и спускаться. Там железо, я вижу. Так я туда и хочу, но я боялся спускаться, потому что. Да, а мы вот я их еду. сейчас смыл и пошли не нафиг. И... А мы давай. Добывайте а еды, я не знаю, что делаете. Да, так, поднимайтесь а наверх, наверх. Наверх надо поднимайся! Наверх. Да какое О, железо Москве. поздно все поднимайся уже наверх. Надо уплывать. Там из скелета скелет вообще жесткий. Да, индермалит. Ну, короче, я Бегу попозже, когда найду иду. Я потому что даже бегать не могу. У меня есть еда, так ты не бегай, поэтому. А я и не бегаю тоже. Ладно, Хотя мне это не пофиг. Не я поем и пофиг будет, ладно. Рыбы нету. Так, не да кушать. А может же реально просто лед проломить, там плавать рыбу искать. Она ну, ж плавает. А, может, ну я знаешь, пока что? не вижу ни одну рыбу в этом в холодном вот вижу. холодном биоме. Давай. Я достаточно рыбу. А, вижу, вижу, вижу. иди ко сюда, рыбка. И сюда. Задохну, задохну сейчас. Опа! Лососи, сколько? Соси. Я задыхаюсь. Надо возвращаться уже скоро. Давайте... Todas, Где моя рыба? Соси, иди -то. Она умирает, но она не хочет. Соси. Ребята, ячню умер. Возвращаемся, возвращаемся. Пять рыбок нормально. Um у меня пять, давайте, погнали Research, yeah, время, Уже تركي. появляются монстры, обратно <ts connector> <Misturne> virtuous... <Sea> Вон, уже появился один Уже вон два крипера, ребята Древние люди, <Incre Hugh window> все, древние люди, сос Проходим, проходим Давай, не задерживаем мужчин Очередь не задерживаем Все, если будет ломиться у нас Так, подожди, нам надо ее жарить я свои, свои. Давай я, у меня много дерева. Да все, все, все. А, нам... а зачем нам столько хватит. Что пускай там лежит. Тоже, страшно нет. Да. Да кровати скрабьтесь. Нам надо вообще из этого биома убегаться. Да, Да не, он классный биом. Ледяной. Да, Будем нет. это больше делать? Возьму ну, сосочек. Рыбку. Можно рыбку добывать, можно потом... Тогда утро, в принципе, пауки остаются же, остаются же. Можно их там порубить и немного... Надо увеличить объем да. дома. Ну все так нормально. Я стою хай-тек, но сейчас не до хай-тека. Какой хай-тек. Вот все нормальный дом. Пока не надо больше увеличивать. Ну, не сон, ломай сон. печку. Я сломаю. Что-то овечки. оставь сюда. Там ну, сослуши возьму хотя бы штучки плитки. Ибо. Ибо. На. На. Не, это я на потом оставлю. Так, не я не съел. Это. Давайте, давайте... Знаете, надо на улице территорию осветить, чтобы мобы рядом с домом не спавнились. Ну, сейчас мы точно не пойдем заниматься этим да. делом. Угу. И, короче, вот тут. Я, надо я могу, Нет. в принципе, пойти на охоту? Но... Я пока не Ой, вижу что? ни одного моба, но... Я тоже... Я если что, тебя охраняю. Крипер идет, там крипер идет. Такой официальный официальный закрой. Ой, вы что там? Закрываю все дыры. Я пока что, пока что освещу тут местность. Я тоже освещаю. официальный официальный официальный официальный зомби официальный Железо с Не, когда это у нас... Все, железо у нас есть. Стой! Ой, Пока, не ой, трогай. Ой, э, ой, уходи, ой. уходи в зади! Ой-ой-ой. Отстань, остань, остань. На, котина. А я домой, домой, короче, идем. Сигнал сос, сос. Вот заходите, заходите Уходи, люди. там крипер. Люди, заходите, закрываем всё, нам 58 замков. Я он сейчас 8. будет ломать двери? О, привет. Да? Ха, лошара. А, а он вот это не, не может с этой коворотку ломать всё-таки. Да. На новых версиях не ломают, не ломают. двери. А вот с этой не, не ломают. Переставь ее. На старых да. версиях только ломают, на новых нет. Не ломают? блин, лучше бы ломали. Нет, Нет ломают. А они ломают, наверное, агрессивнее. Да, да, да. не, пусть пусть ломает. О, привет. Привет. И что ты ожидал? Да ходите, проходите, проходите, что? Давай, давай. По очереди мы вас раскатаем. Это страх. Это страх. Лука, главное под горячую руку. Ты не попадись. Да, только с... такой, знаете. Когда у меня будет один голод, мне придется съесть получить глаз. Не Это надо. Очень. Нет, не надо. Потом у тебя полсердечка осталось. А от, от любого... У а от... тебя от дуны ты умрёшь. Она ждёт отравления, точно забыл. Главное, чтобы человек надо... Крикер не зашел его мы... Ой-ой-ой-ой. На... Если будет. что, да? Я лучше чуть побольше на всякий а случай. Копаться вот, буду... вот так вот вниз просто. Попывать. Ага, а если там много монстров? Да не поставим, заряжу. потом просто. Двери поставим, потом просто и все Тут освещать надо, вот тут вот снизу, потому что потом заспалить. Погодите, засыпать. дайте я факел просто в руки возьму. Это не надо. А можно О, если я... в руке Ой. факел держать, то все то будет хорошо. Да, в руке тоже нормально, но желательно ставить, потому что... О, медь. А, Это мне полезно. Только опыт Кстати, да, тут, тут, в принципе, на новых версиях, по крайней мере, когда я один выживаю... Правило не копать под себя, вообще, можете на него не обращать внимания, потому что, когда я копаю под себя, я просто это, попадаю в воду, и, и никуда. Ага, сейчас мы начнем. не, иди ты нафиг. Нет, под, под себя я копать не буду, и не говорю, что надо, а, а просто говорю, что я когда вот я копаю, я тоже. Так, это у меня запас... уголь, уголь, уголь, это прекрасно. На какой мы высоте? На 40 очень, очень много угля. Да, у меня тоже много угля. Я его скапываю. Нам нужно. Надо шахту очистить от мобов. Там я железо дофигища видел. Поэтому и чистить надо. Поэтому надо и чистить шахту от мобов. Так, я копать в другую сторону от вас. Давай, я тебе помогу, потому что тут темно я ничего не вижу уже. У меня, а у меня не темно, у меня все идеально. Ой. Ну, кажется, темно. Не, у меня, идея у меня уже скоро кирпус сломается. У меня тоже. Шахту Аккуратно. нашли. Мы шахту нашли, но я туда не буду прийти. Я пойду. Ну, и... Аккуратненько. Стой, подожди, куда ты пошел без нас? Меня нет, жди. она маленькая, давайте сюда идите. Нет, маленькая. Очень маленькая. Маленькая? А, ну тогда нет, иди в баню, ничего. я не придумал. Даже желез нет. Даже я, тут... нет. я пока я что освещу просто... лука... Лука, ты дальше копайся, я пока что-то свищу, чтобы мобы не заспавнились. Ну, в пещере. Ладно, отпустим, так, с, у нас Шо? много камня есть уже. Это... А что, где? Я, я же сказал, от вас копаюсь. Уйдено. Надо потом будет потолок еще сломать у шахты. Спускаешься блин сука ссылка, иду на помощь. О, Олег. сломалась. А я скрафтил новую. Надо Олега так. спасти. Олег, да, сейчас, но... я сейчас к нему приду, там защищу его. О, я кератка кератка сломалась. Ой, бедный Олег сейчас его там зарежет. Заезжут, Олег most... Олег, не подходи. люди да. esos... Вы помогайте, выходите cleansing. тут мелкие зомби и крипер. меня сейчас убьют. у нас метежа происходит, джаская? Выйди мелкий, мелкий выйди. Мягкий уйди, не Мягкий. Так, не выходи на улицу лучше. Там крипер да. Там за дверью Крипер. Мы тебе домой не зайдем. Зайдем, я знаю. А еще я, я кушать Третьих хочу. Кеталл, так, глют, так давайте глют. убивайте зомби. Убиваем. Где Олег? Олег, Олег просто стой с нами. Вода, вода, вода, срочно. Как хорошо, что мы живем здесь рядом, где у нас есть. Ой, вода, точно, тоже надо. Крипер, привет! А меня слышно? Да. Мне слышно? Да, тебе, да. Ебжу, я, а, а чё, я, да. тебе это помогло? Чем тебе это помогло? Так, а посмотри, Ой, криперы такие добрые, наверное. У кого у тебя есть еда? Нет. Все, со... я убил крипера. Всё, у тебя у есть еда невая Ребята, меня, Олег, тут Будьте, под нами какая-то шахта водная, не прыгайте там в а ш... Пока шахту, давайте освещать, ребята. Пока а мобов да, здесь нет. Не... А, так ты шмот. не спускайся. Дайте ему еды, ребят. Иди где ко ты мне, ты где? где? Сверху. Я щас поднимусь, Олегу дам, во-первых, вещи. Надо кирку ему дать. Включите а? а? а? а? свет предметов. включите свет предметов в настройках. Чтобы так. когда факел удержал, светило. На. О, Это я не... Встал, а, тихо, ты сейчас о... Юрчика убьешь. А у меня один хп. На. Мне Вер, сейчас сад Вдох. Рыба, И на. Встал, Олег. Костя, я сейчас сам снизу У меня не чего Хорошо, я буду подемился. Нет. Не прыгай. Иди рыбу полови. Поубивай рыбу. У меня. У кого-то еще есть канал. У меня есть. А, да? Ну иди к нам в дом. Иди ее поубивай. Иди скрафти. Пойдем рыбу поубиваем. Это наши берлога медведи. Да, yeah, и тут Whoa. лососи дофига. Has я пошел за жилем. Я лучше за деревом Я жилет завидел. Я лучше за деревом. Мы живем в каменном веке. Иди. Да. Мы У меня уже 6 лососев, поэтому давайте. Быстрее выплываем! У меня шесть а, лососей, поэтому. Вонючий, у меня один хп и тут ходит сандармен. Не немного. смотри на него. Не <связь> так, все, пошли <связь> домой, надо восемь лососей жарить. Одним лососем добуду. Че задохнусь? Нет. О, всё. Так. О, там этот скелет, который слабость дает. Олег. не слабость это зима откуда не появляются эти гады за собой закрывайте все ждем 14 кушайте дайте мне пожалуйста одну какую мне нужно чтобы у меня все так, вон Ой, ой, ой, у меня проблемки. Все, я короче закрываюсь. Пока что тут это моя ты не сдохни, смотри. Там зимогор все. Я теперь тут буду жить. Это мой новый дом. Пока этот зимогор не уйдет, я тоже не уйду. полностью, то я боюсь. У меня еды тем более нет. Я могу сдохнуть. Тем более там зимогор я тоже могу не сдохнуть. Поэтому я буду тут белок своего строить. Да, пока пойду за этим за деревом. Давай. Я могу там еще? Этим, могу. Короче, надо отдельный сундук для еды сделать. Я, в принципе, могу собирать ее. складывать. кости сделаю и пока что сундук. У меня все, у меня дерева нет. У меня видишь, что тут Дима где-то будет. Стой, стой, ты всю идут они забирай, ты офигел. Я нет, вам... нет. Я... Дай я мне три рыбки. Вон плавиль. это коптильня. Что с ней в ней делать? Там вроде бы еду как раз едатом. Да, там, там очень быстро она я... жарится. Там еда. Олег, что идем в шахту? Ржи. Но я лично иду. Ржи. Нет, не надо. Олег моя рыбу. Зимогор. А я зимогор, зимогор был. Лучше не надо. А, окей. А зимогор это, это кто? Который это замедляет. который такой э, страшный баба играет, страшная очень. А аккуратно. Я... Если тут правда Искреты. зимогор, то надо аккуратно ходить. Вот. Самое, сам... что и скелет, только он замедляет. О, у меня 4 родных. жесткая. Шахта, кстати. Маменька. Я пошел переплавлять это железо. вон там, я его вижу. Тут алмазов, алмазов. куча, ребят. Алмазов? Ну, да, не ходи алмазов. туда. Как крафтится губка? Не знаю. Ее никак, ее надо. Ее нельзя, нельзя крафтить, ее надо добывать. Ее надо. О, Нет. Сбросить. Губка Нет. крафтится из шерсти mm -hmm. и нити. Так, О, не она не, не крафтится. Класс. Она же не крафтится. Может, И это мы будет? старые в Майнкрафт не играли? Нет, И это с модом. Это с модом. Это с модом, вот. Вот, вот мы дома. Да, да, да, я бы там mm. Я не Есть пойду, вариант. я под Есть воду вариант. не пойду, наверное. Я тоже, я лучше домой пойду. Я могу под воду сходить, только И на я не чтобы... Ведите в настройки, в настройках. Настройки графики, включите свет. Нет, нет, ты понимаешь, что файл, ты будешь очень долго копать. А, да, точно, я забыл. Поэтому это би би бесполезно идти. Нет, у меня есть план, Прости. как добыть. А. Я меня... говорю, настройка графики включить свет. Зачем? Чтобы факел держать в руке, у нас... Да мне чтобы факел держишь в руке, его не ставишь. Да, нам надо специально Вы ставить, думаете? чтобы ночью монстры не появлялись. Они как бы придут, и они не появятся, но они появятся, допустим, где-то вон там, и придут сюда. Освещенная местность, то они не придут. Не освещено. Нет, где освещено, они не придут. Они не придут, но они за... Ой, не заспавнятся, но могут прийти там откуда-то. Да, мне они надо откуда, ж три. Откуда... Ты... Да все, хватит. У меня есть идея. Сейчас мне надо кое-что делать. У меня есть идея. Как мы. Как я добуду алмазы? Нужно дверь. дверь. Нет, не Нет. дверь, не дверь. Этим я сейчас воды... закроюсь. Я сейчас закроюсь там. И у меня будет ведро воды. Если ты сдох, я тебе это Блин, я привык уже. Зон уже закончится, мне кажется. Где ты фокус Так, поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся, дышим, дышим. Можно еще дышать факелом, но... Только один этот... железа я добыл нашу, капец снова дышим дышим дышим води... дышим дышим можно дышать водой но там надо очень много факелов вставить да. Да, можно. или можно дверь поставить нет я в воде Подпишу. Я просто в воду. Девят железо? Угу, тут... Это где вообще? А, а, вообще. Опа! Вэлла. Алмазы? Алмаз? Алмаз? Я же сказал. Давай. Я же сказал, -а этот а? способ гениальный. Там поверил, там Это... я знаю, алмазы были. А, -а, -а. Значит, можно, а можно и... все и поставить? И... Уже на ну да, легче. Люди, вы деревья обратно садите, когда вы их срубите? Вы срубили ну, дерево. Вы можно сюда садить, но... И не в зимнем биоме... Боже, я чуть не это волосы. Нет, я бы ну, не вот умер. Ты мощно наступила, что ли? Я Нет. не знаю, я под Нет, водой шли. вообще. В шахте. Ну, что, можно... могу дверь принести, ты подошёл. Нет, спасибо. <свят> что надо сделать? Я придумал. Я так, тоже знаю. Требует... <свят> Костя, а сколько алмазов Да там Я добыл четыре, но мне надо еще кое-что. Четыре? А чё можно сделать? Не падать нельзя, нельзя. Я хочу специально Слушай, спрыгнуть, не я совершенно что это хардкорд, я прыгаю. Люди, уже темнеет, так что я домой возвращаюсь. Так, железо Н есть? Да, я есть. Делаю. Так, я переплавлю кусте, то есть же железо не трогает, который сейчас не переплавляет. Зачем тебе ну? ну, ну, мне... оно? А не нужно, чтобы не Я за рыбкой. Хотя нет. Так, нет я я посадил деревья, но ни одного дерева я пока не вижу. Так, уже закат, ребят, закат. Постя, на... подожди. Постя, прошу... ты что в юрте родился? Объясни мне, пожалуйста. Дверь за собой не закрываешь. ой ой ой ой ой Все, надо идти домой. Домой, домой. У кого-то же плачка Извини, но мне это надо. Мы за всю игру не встретили ни одной коровы, ни одной свинины, ни одной курицы. Я еще железо переплавлю. я хочу Держи, держи. это идеально, Олег. Ты гениально додумался. Да. Так, теперь мне надо. Так, лучше для... ему мне надо сделать как-нибудь спуск, чтобы было быстро спускаться. И... Так, дай мне одно железо мне надо. У меня ноль, у меня было всего два. А Давай. все, спасибо. Вот другого пути. Так, все, я да начинаю копаться. Только на место. Так. Вот так, Где бы нам сделать у? Где бы нам сделать это? Я его спасу. Райд, спасать. Сюда. люди. Ну а на этом Щар... мы будем заканчивать Шо? первую серию. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Фрэмик. Всем удачи и всем пока.